Наверное, вы сейчас у меня спросите, что у меня со звуком, а именно с микрофоном. Ну, я вам отвечу, у меня поломался старый микрофон, поэтому я записываю звук на микрофон, который у меня в наушниках. А, ну ладно, так, блин, тут админы, видите, какие конченые, то есть они берут и убивают простых игроков просто молнией, то есть они меня несколько раз телепортировали непонятно куда я просто убивали. Поэтому, как бы, за это я и буду крашить этот сервер. Вот, ну ладно, для начала вы, чтобы взломать сервер, вы должны будете найти ник главного админа, но я его уже нашел. И также хочу подметить то, что это работает только на каких-то древних сборках, то есть на совсем дырявых каких-то криворуких, вот. Но я один сервер такой уже нашел, поэтому мы будем как раз таки его взломать. Ладно, мы теперь, когда скопировали ник админа, я его вот уже скопировал, мы просто закрываем Майнкрафт закрываем и открываем заново и теперь только выбираем ник вот такой вот ник админа и пишем все буквы большими вот так вот так с и е и можете еще попробовать знак вопроса или точку или звездочку что-нибудь такое поставить но я проверял оно уже так работает как бы и мы нажимаем на кнопку войти и нажимаем теперь на кнопку играть и смотрите что у нас теперь будет открывается Майнкрафт открываем весь экран Заходим на наш э, любимый сервер. И, то есть, у нас как бы не, за, не заряган этот профиль. Мы регистрируемся. Вот, зарягались как бы. И все, мы можем играть. У нас админка, то есть, владелец, вы видите, да? Э, у нас даже вот, видите, админ с сообщениями игроков. Так, давайте чат поменьше. Ну, и, в принципе, теперь мы можем этот сервер крашить, да? Так, кто тут нас убивал? Давайте сейчас его забаним. Так, всех, короче, нафиг я не могу забанить, тогда вот так вот. Так, Лерочку баним, потом баним Мастеру баним, и вот этого чувака мы тоже баним. Ну и теперь мы включаем white list. включаем креативку, и берем наш топорик, и сейчас все нафиг с этим... Думаю, в принципе, никаких проблем админу это не составит, потому что он по-любому скачал просто этот спаун. И он сможет буквально за 5 минут поставить его обратно. Но в любом случае. Ставим. Сет 0. И у нас сейчас это все сетнется. Все все сетнулось. Тут, как мы видим, сервер пытались, я похоже крашкать, но к сожалению у тех людей это не получилось. Так, сохраняем наш мир. И в принципе, что мы еще можем сделать? Поможем. Apex, Grow, а ULT, ADD. Выдать простым игрокам все права. White List отключаем. Так. Отключаем White List. И, в принципе, думаю, все, как бы сейчас все смогут заходить, игроки. И играть тут без проблем, как бы с админкой, с опкой и всяким таким. Поэтому, как-то так. Все, вот, Лера, у тебя есть админка. Ты можешь тут хозяйничать. Да-да. Вот, ну и под конец давайте я сам себя забаню. Так, я не могу сам себя забанить. Печально, ну ладно, забаним хоть нее. Ага, у нас команда недоступна. Ну ладно, я думаю, вы поняли сам способ, как это все работает. И на этом все. С вами был Флаппикрафт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем удачи, ну и всем пока!